девушка харистка с безмолвным восхищением в глазах актрис ей казалось не земной с ее походкой голосом лицом не человеком высшим божеством на землю к людям посланным судьбою, шло божество вдоль узких Меж тихих костюмеров и гримеров, И шлейф овации, гулки как привой, незримо волочилась за собой. А божество в тот вешний, поздний вечер в большой квартире с бронзой и коврами сидела у трюмов с сутуля плечи и, глядя в даль усталыми глазами. Очпили в косу, в ящик положила, Сняла румянец, ватой не спеша, Помаду стерла, серьги отцепила И грустно улыбнулась. Хороша! Куда одевались искорки во взоре? Поблекши рот, и ниточки сиди. И это все, как строчки в приговоре, Подчеркнуто бороздками морщи. Наивно, о, как она смотрела! Уж это не секрет Свои 17 или двадцать лет Не зная даже, чем сама владела Ведь ей дано открыть миллион чудес Дано краснеть от первого букета Читать стихи с любимым до рассвета Смеясь, бежать под ливнем через лес К окну устала, подошла артистка Прислушалась к журчанию копей. За то, чтоб так прожить Хоть две недели Она бы все Не трогала Оттала Она бы все Не трогала От...